здравствуйте друзья в этом видео я буду с вами разговаривать в целом о стратегии развития и маркетинг плане компании изи Но изначально хочу чтобы вы понимали это не то видео где можно там за несколько минут дать именно дозированную информацию чтобы привлечь внимание человека в этот проект или же какое-то официальное обращение нет, это... Я не знаю даже, сколько будет длиться это видео. Может, полчаса, может, 40 минут, может, и час. Это все зависит от нашего общения. И учитывая, я буду учитывать детали, чтобы больше вам разъяснить в этом видео на самом деле вот этот удивительный, замечательный проект, который сегодня уже вдохновляет большую массу людей. И сегодня я сам в том числе имея за плечами большой сетевой опыт, понимаю, что это реально находка, это именно то, что, возможно, мы мечтали за все время. И вот как раз я попытаюсь в деталях, в математическом раскладах рассказать, почему именно EasyBizzy сегодня самый лучший, самый выгодный проект и не то, что проект а платформа долгосрочная платформа, на которой можно построить реально свой успех и заработать миллион и миллионы долларов в дальнейшем. И в этом плане я абсолютно не шучу. Я думаю, что по ходу моего разъяснения, объяснения, рассказа вы это все для себя выявите. Итак, давайте перейдем к уже нашей, нашей информации. Первое. Первое, что важно сегодня для компании и то, над чем работает, уже практически закончил э, всю работу, начался период тестирования, это переход всей платформы на блокчейн, всей платформы easy на блокчейн. То есть, как это будет выглядеть. Сегодня вы знаете, компании есть разные, они э, есть формат продуктовых компаний, есть формат финансовых пирамид. То есть, мы по второй части вообще не обсуждаем, не говорим, не затрагиваем. Это не наша часть. Мы говорим по нормальным форматам сетевого маркетинга. Бо, о, компании, о, компании, о формате компании, которая работает на рынке уже десятки лет. Даже 80 лет. Вот. Компания Изи она именно работает на формате нормального, честного, порядочного сетевого маркетинга. В этом именно модели. Вот. Но плюс все равно люди понимают, что несмотря что они строят свое дело, но они работают в какой-то компании, и эта компания не ихняя. И конечно здесь человек задается вопросом, хорошо, я проработал, заработал деньги, но сколько это может все продолжаться, сколько лет, 3, 5, 10, 15, потому что все равно компания не моя. Как раз все эти вопросы привели к тому, что компания изначально взяла Цель перевести всю систему в блокчейн и сделать совершенно децентрализованную, независимую систему, где каждый человек может прийти и как будто открывать и строить свою компанию. И работать именно в этом плане, в этом духе с, таким цель, с такими целями. Вот. последнее время открытия уже всего проекта именно через блокчейн, это этот год, 18 год, декабрь. На 2019 год мы переходим а, уже как единственная и первая компания, где его а, обучающая платформа, а, которая является главным продуктом компании и плюс одним из главных продуктов компании, плюс его а, маркетинговая а, система находится, уже будет находиться в блокчейне полностью. И как раз мы свою годовщину, годовщину компании Изи встретим именно в таком формате. Это главная цель компании, это э, то, куда идет больше, большинство ресурсов и сил от компании. И мы с большой радостью, большим нетерпением ждем именно вот этого открытия. Но сейчас, конечно, все э, относительно в идеальном состоянии, есть все возможности для продвижения, так что давайте о них поговорим. Компания, кроме главного продукта, еще привез нам подарок и в июле запускается уже трейдер бот-компании. Вообще эта компания, она сама имеет другую идеологию. Идеологию именно создать и стать самым большим онлайн обучающим центром в мире. Я уверен, что компания этого добьется, потому что за короткий срок мы увидим огромный интерес э, так, людей, также э, тех тренеров, которые до сих пор э, обучали и многие их не знали. Через Изи как раз через эту платформу есть замечательная возможность, чтобы все как раз друг друга нашли. Э, сетево получается, что продуктом компании является основным обучение, а обучение это есть искусство, это и есть культура. Получается, продуктом компании есть сама культура. И это реально красиво звучит. Но компания, понимая тренд, понимая рынок, понимая, куда люди будут нести свои деньги, все равно, несмотря ни на что, компания предприняла такое действие и выставила свой следующий продукт, который является называется криптоноид. Это программа это алгоритм где все сигналы по криптовалютам на одной площадке бот для автоматической торговли по сигналам который работает в 102 биржах рейтинг аналитик который дает сигналы то есть это замечательный продукт сегодня на рынке есть разные роботы разные компании которые это все продают на что это похоже я вам двух словах попытаюсь объяснить вот представьте посмотрите вокруг очень много машин но можно ли назвать, что это все одно и то же? Нет, конечно. Точно так же компания решила в этой сфере сделать самое хорошее, самое лучшее. И э, причина, почему он запускается в июле, потому что компания делает повторные тестирования и нам, нас осведомляет результатами аналитики. Э, цена этого робота, криптоноида, э, стоимость VIP-пакета – это наш нас самый высокий пакет, VIP-пакет, стоит он 0,0827 биткоина. Учитывая рыночные цены, оно вполне приемлемое, но учитывая его качество и учитывая его э, функциональность, конечно, превышает намного. Посмотрим, какие э, результаты тестов компания нам предоставила за последний квартал. <coughs> Данные сигналов с 3 января по 16 марта. Мы видим, что... Сделали определенные э, действия, зашли в позицию. Первая позиция дала почти 60%, вторая позиция три, дала порядку 17%, третья чуть меньше. Э, четвертая пятая позиция, она сыграла в убыток, а следующая позиция сыграла опять на большой плюс. И вот видно, что каждая позиция, которая была сыграна на плюс, те позиции, которые были сыграны на минус. Почему проигранные позиции, они короткие? Те, которые торгуют биржей, знают, что такое стоп-лосс, хотя не все знают и не все могут им пользоваться. Плюс еще не, не каждый понимает, как правильно им пользоваться, куда ставить стоп лосы над каким, под каким ордером. Плюс дополнительно часто стоп-лосс, стоп функция стоп-лосс на биржах не работает. Учитывая, что в самом функционале криптоноида есть стоп-лосс, и он работает всегда. Это позволяет себя застраховать от потерь То есть, если проведя правильную аналитику, правильные вычисления, если тренд сработал не так, то он себя стоп-лоссом страхует. Получается, <coughs> убыток всегда, если он существует, то он маленький. и Стоп-лосс срабатывает, идет выход с позиции, заход на следующую позицию, и он себя, конечно, уже оправдывает и компенсирует, и еще дает сверху достаточно прибыль. Именно э, на этом канале, есть там достаточно каналов, каждый имеет свою аналитику. Тестируя вот этот канал, результат является в течение с 3 января по 16 марта за 2,5 месяца 374%. Это хороший процент. Следующий аналитический отчет. С 1 февраля по 16 марта видно позиции. Есть два убыточных, есть два, есть достаточно прибыльных позиций. Составил за полтора месяца 414%. То есть один биткоин становится 4.14 биткоинов за полтора месяца. Ребята, замечательный результат. Идем дальше Это вообще удивительный результат Здесь не было убытков Здесь даже я скажу, что чуть-чуть повезло Потому что рынок очень хорошо сработал Хотя период, когда мы смотрим февраль, март, апрель Не такой же удачный период самой биржи, криптобиржи Но в результате 963% процента за месяц чуть лишнее, 33 дня Удивительно Конечно, задается вопрос. Во-первых, этот отчет нас отправляет компания. Надо учитывать, что компания, когда дает робот взамен VIP-пакета, по нашему маркетингу, я чуть перейдя об этом, перейдя об этом расскажу, наш маркетинг он устроен таким образом, что если посмотреть, то робот дается на самом деле бесплатно, потому что вы не покупаете робот, вы входите в бизнес-позиции, которая прибав... дает вам реальные доходы. А дальнейший, дальнейший, по дальнейшему раскладу, который компания объявит, ежемесячные абонентские оплаты, это и есть прибыль, которая э, приходит компании, которая доставляет вот эту услугу. И компания, конечно, уверена в своем продукте, и поэтому делаются повторные тесты перед тем, как раздать команде, и они себя оправдывают. И плюс получается... Мы не платим изначально, мы платим абонентскую, когда мы уже зарабатываем. И вот эти факторы, конечно, нас уже удостоверивают в том, что это все правдоподобно, это все логично. Давайте в двух словах рассмотрим, почему не все выигрывают на биржах. Когда человек хочет заняться трейдерством, почему у него часто бывает убыток. Это следующие причины. Первая причина – Человек может не владеть той грамотностью, то есть не может делать правильный фундаментальный анализ или же графический анализ, не может выбирать правильные входы в позиции. Может быть такое? Конечно. Часто бывает такое. Следующее. Человек не знает, как пользоваться стоп-лозом или не знает, как правильно пользоваться им. Или же этот стоп-лоз его подводит, потому что биржа стоп-лоза не часто срабатывает, часто и порой не срабатывают. Следующая причина – это человеческая эмоция. Немножко поднялся, курс говорит, ну я подожду еще, еще поднялся и еще подожду. А в результате все обратно катится, и он говорит, ну надо вот было продавать. Вот следующий раз точно продал, следующий раз повторяется то же самое. Алчность человека всегда ему мешает. То, что вот этих четырех фактора здесь не существует, точнее часть существует, часть нет, то есть есть правильная аналитическая работа профессиональных трейдеров, потому что эта машина именно под это и подточена. Есть, нет человеческой алчности. Есть систематичное регулярное э, участие на бирже. Это тоже один из факторов, когда человек не все время может находиться перед биржей. Он кушает, есть, гуляет, пи, спит, еще что-то делает. Вот. И в результате получается, он упущ, упускает каждый раз какие-то возможности на волатильности он может заработать но он упускает у него время порой не бывает у него и настроение или же внимания на это не хватает в результате получается результат не очень криптоноид в этом плане это ваш слуга это ваш в прямом смысле слова слуга который будет сидеть на бирже постоянно вместо вас и будет всегда вам давать отчеты это и дает результат. Именно вот эта системная работа дает результат. <как> Тут я вам приготовил такой маленький свой отчет. Чисто с математической точки, точки зрения. Давайте посмотрим, если мы в трейдбот поручим 0.1 биткоин. Это сегодня делает около 1000 долларов. То что он нам может делать в течение 12 месяцев? Учитывая Маленькие прибыли. Не смотрим в месяц там, 900%. Не смотрим. Потому что не всегда так может быть. Сами понимают. Возьмем 10% в месяц. Или 15. Или 20. Или же 50. Смело. Вот. 1. 0.1 биткоин. Первый месяц стал 0.11. Второй месяц. 0.11 стал 0.121. То есть процент на процент. И за 12 месяцев у нас x3. 0,1 стал 0,3. Круто, круто, 300%, замечательно, лучше, чем любой хайп. Деньги причем остаются у вас на кошельке, никому надо, не надо отправлять, эти хайпы уже достали. Плюс 15% в месяц отчетность x5, 500%, то есть 0,1 становится 0,5. Плюс 20% x9 за год, 0,1 становится 0,9. Плюс 50%. X 128 на секунду давайте представим просто помечтаем если надо даже 0.1 за 1000 долларов бот делает мне в среднем 50 процентов какой то месяц 20 какой то месяц 200 а может и повезет и 900 сделает как в том слайде в том отчете 50 процентов в месяц вот вам результат 12 с половиной почти 13 биткоинов через год Цена биткоина может 30, может 40, может 50 тысяч долларов, а может и 70 тысяч долларов. Все зависит от э, настроения тех, кто это делает. Но хотя ожидается все, просто представьте, какая сумма денег может быть у вас. Просто представьте. И сегодня можно открыть много бизнесов, вкладывая разные деньги по десятки тысяч долларов, но приносит ли он тот доход, который зарабатывают люди на биржах профессионала. А что делать непрофессионалам? Вот вам шанс криптоноид. Поехали дальше. Маркетинг план компании, который позволит вам приобрести этот криптоноид или сразу, или частично. Скажу даже так: если у вас в кармане есть 21 долларов, у вас тоже есть шанс достичь и получить этот криптоноид. Давайте покажу вам, как это все может происходить. Ребята, мы еще будем чуть дольше говорить, так что займите свои места поудобнее. Возьмите даже чашку чая, если вам хочется. Можете остановить видео, потом тихо-тихо продолжать. Итак, а я в свою очередь начинаю, продолжаю. Спасибо. Итак, идем дальше. Есть 4 маркетинг-плана сегодня на рынке. В основном это линейный, матричный. Дельта, который вышел именно с этой серии тоже. И Бинар. В, в каждом маркетинге я сам лично тоже работал и понимаю их плюсы и минусы. Линейный маркетинг хорошо позволяет зарабатывать вначале, но потом есть такое понятие подрезания структур. И деньги реально, ты понимаешь, что ты работаешь много, перестаешь как-то столько и зарабатывать. Уменьшается прибыль. Матрица хорошая командная работа. Вначале он позволяет зарабатывать и сильным, и слабым одновременно. Слабые толкают сильных. Точнее, наоборот, сильные толкают слабых. И получается, что некоторое время идет все хорошо. Потом компании, которые работают только по матричной системе, они встречаются с тем, что команда как-то теряет мотивацию. Потому что процессы уже долго начинают идти. Дельту сделали, потому что... Посчитали, что именно дельта – это решение вопроса, который есть в матрице. Дали быстро деньги с трех линий, поделили, чтобы человек быстро зарабатывал деньги, не как в матрице, с третьей линии только. А результат, в принципе, неплохой, но все равно свою вот этот минус он полностью не сбросил. Бинар – это маркетинг, который вначале как-то не особо зарабатываешь, но в дальнейшем при развитии, Иксы дает именно бинар. Самое быстрое удвоение, утроение, удесятерение доходов происходит в бинаре, потому что он дает фиксированный некий процент со всей глубины. Что сделал Изи Бизи? Изи Бизи сотворил чудо. Он взял, соединил все четыре маркетинга, хотя на рынке есть что-то похожее, но это не одно и то же. Машины, я сказал, что тоже похожие. Он... Убрал абсолютно все минусы, добавил все возможные плюсы, сделал идеальную систему. Я как маркетолог оцениваю этот эту работу на 5 с плюсом. Добавил еще э, доход от товарооборота распределение в сеть 100%. 100% распределения в сеть, ребята. Это удивительно. Ком продукт компании э, Digital, то есть э, электронный, э, он заходит в систему блокчейн учредители компании сами являются нашими наставниками, так таково уже не остается понятие компании, все становится независимым, все в одной команде, мы все как одна единая команда вместе с учредителями. Как мы защищаем свою команду, также они защищают нас, и это правда, хотя в нынешнем периоде немножко тяжело в это вериться, но это факт. 100% распределяется между линейным и матричным, то есть когда люди начинают заходить в вашу команду, 30 по линейке, 70 по матрице. Это я вам сейчас говорю немного образно, чтобы у вас пришло понимание. Delta, Delta тоже распределяется очередные 100 которые вытекают как повторное вложение, автоматичное повторное вложение. Я чуть впереди объясню, что это такое. Оттуда идет дополнительное распределение 100%. То есть это не то, что там 100%, а тут же 200% получилось. Это отдельные 100%, это отдельные от отдельной суммы 100% идет 3 линии. Еще бинар там в среднем 15%. Почему в среднем 15%? Чуть э, впереди я вам это тоже разъясню. Давайте посмотрим, что такое линейка. Смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая линия. И каждая линия дается два раза больше, чем очередная в глубину. Обычно в линейках идет как? На первой линии ты зарабатываешь много, на втором чуть меньше, на третьем чуть меньше и так далее дальше. А здесь наоборот. Вначале мало, на, втором, на второй линии два раза больше. Учтите, что на втором линии всегда людей тоже несколько раз больше. Представляете, какой скоростью начинают прибавляться ваши доходы. На третьей линии также. И плюс еще, учитывая количество людей. На пятой линии самое большое количество людей, учитывая, что вы получаете самое большое вознаграждение с пятой линии, это здесь колоссальные деньги. Матрица Дельта. Не хочу поддаваться подробностям этих маркетингов, потому что свойственно немножко запутаться в начале. Вы со временем поймете их принцип работы. Для начала просто скажу пару нюансов. Вот так распределяется матрица. То есть вы, пригласив человека, он занимает вот первое место, второе, второе место, третье, третье место, четвертое, четвертое место, пятое идет в третий ряд. Вот это называется финансовый ряд, откуда платится 70%. В бинаре платится с каждого ряда. Разница между этими маркетингами в том, что если посчитаем, что матрицы это взаимоподдержка внутри команды то дельта это взаимоподдержка внутри э, мировой команды то есть идет такой же принцип просто здесь вы видите только тех э, грубо говоря э, однофамильцев или же э, тех, которые в вашей структуре или в вашей структуре вашего спонсора но в дельце это идет более, более широком масштабе вы можете видеть вообще Участников партнеров совершенно других стран, и это, конечно, весело. В целом есть 4 матрицы, и есть 8. Dealt. Пакет бинар стоит 0,32 биткоинов. Но платим за это 0,01 биткоинов. То, что с кармана мы платим за бинар. А все остальное оно накапливается следующим образом. Для повышения пакета 30% от прибыли всегда накапливается в определенном бюджете. Апгрейд пакет называется. И как только доходит той суммы, которая необходима для апгрейда, система автоматически это перенаправляет на имя, как товарооборот того же человека, который купил этот э, данный бинар. Для него это идет повышение пакета постепенно с прибыли, а для верхних спонсоров это товарооборот. Если такое происходит у вас, Точно такое происходит у вас в этой структуре. Получается, вы получаете деньги постоянно не только от при приходящей в вашу структуру, также от той команды, которая у вас существует. 70% это ваш прибыль, он отправляется вам моментально на кошелек. Все выводы вводы и выводы моментальные. Как только зарегистрировать человек, вы получаете свою прибыль, не надо ждать конца месяца и так далее и тому подобное. 0002... 0,04, 0,08, 0,16. В таком порядке идет покрытие бинарного пакета. Как только это все дошло до конца, повышение пакета заканчивается, и на ваш кошелек приходит уже 100% от прибыли бинара. Сегодня в бинар дает 15.38%. Почему сегодня, почему я в том слайде сказал, в среднем объясняю. Извините, пожалуйста. Итак, 8192 человека перевалило сегодня людей в бинаре. Это хорошее количество, но совершенно неудивительно, то есть немного, незначительно, потому что бинар у нас работает несколько месяцев, и количество людей пока не дошло до 16383. И как только это перевалит, уже процентное соотношение 1538 станет, 1428. Почему компания сделала такой расчет? В бинарах есть понятие флешаут, то есть максимум на вы вывод на максимум. Если в бинаре у вас даже при, доход пришел, допустим, 50 тысяч долларов, но у вас выход на том бинаре максимум на вывод дается 20 тысяч долларов, то вы видите 20 тысяч долларов, а 30 тысяч долларов вы не сможете вывести. Так ограничиваются э, выводы в бинаре, потому что бинар это такой маркетинг, он очень сильно быстро разгоняется, и он может привести к математическому скаму. Чтобы этого не было, выявляются вот такие э, лимиты, ставятся вот такие лимиты. Изибизи, учитывая свою лояльность, этого не сделал, пошел совершенно по другому пути. Он посчитал бинар до 4 миллиардов человек, под какие проценты они могут дать, чтобы бинар э, выдерживал это и не было вывода на максимум. На сумму денег в результате вы видите здесь проценты на 10 процента количество 2 миллиона на 8 процентов 67 миллионов ребята сегодня многие бинары дают 8 10 процентов причем у них есть ограничение на выводы подобный расклад очень выгодный и очень перспективный желаю успехов вам в этом идем дальше у вас в кабинетах вы будете видеть уровни доступа. Там есть матричный, 4 матрицы, 4 линейки, есть 6 пакетов бинар и есть 8 пакетов дельта. Те квадратики, которые вы видите перед ними, это то, что то что вы можете купить. А то, что вы не можете купить, не видите квадратиков, причем дельту. Вы покупаете однозначно после прохождения четырех матриц. Изначально вам его не дадут. Общая сумма вот этих всех, то есть четыре матрицы, четыре линейки, плюс дополнительно одна линейка с одной дельтой, плюс 8 дельт и 6 бинаров, сумма составляет 2.83 биткоина то это, это, это та сумма, которую мы все равно не сможем купить, если даже захотим, но это именно то, к чему мы придем. Позволенная на покупку сумма составляет 0.0827 биткоинов. Это когда вы занимаете изначально все позиции. Не напоминает ли вам эта сумма кое-что? Вспомните то, что в начале было. VIP-пакет TradeRobot. Именно. Вот эти четыре пакета вы увидите также на э, уровнях доступа. Давайте сейчас посмотрим вот эти четыре пакета, какие есть. Первый это пакет Basic, это пробник, это то, что вам дают одну линейку и одну матрицу с того, что вы увидели видели предыдущим, э, пер, э, пред, предыдущим графиком. То есть у вас открывается одна линейка и одна матрица, вы начинаете зарабатывать деньги. Стандарт пакет, он вам изначально открывает 4 линейки и 4 матрицы. Выгодно, почему выгодно быть изначально в 4 линейках, 4 матрицах? То есть вы ожидаете людей в вашей матрице с 4 сторон. И вы охватываете сразу 4 линии. Вы не теряете прибыль. <coughs> То есть диапазон вашего э, охвата больше. Профи пакет. Профи-пакет это 5 линеек, 4 матрицы, 1 бинар и 1 дельта. И vip пакет с криптоноидом это 5 линеек, 4 матрицы, 1 бинар, 1 дельта. <coughs> Прошу прощения. Друзья, в разных компаниях есть разные пакеты. И по 3000 и по 5 тысяч долларов, и по 20 тысяч долларов есть. Здесь соблюдена некая лояльность. Обратите внимание. Если у вас есть сумма 0,0827, вы хотите криптоноид, вы хотите охватить все возможные точки прибыли, то, пожалуйста, вперед. Вы не будете это активировать ежегодно, вы не будете терять свое время. Это все делается один раз и дает вам возможность на безограниченную прибыль. Но если человек этого не может, может делать профи пакет, охватить а меньше. Если он не может, может купить стандарт пакет. И самое интересное, знаете, в чем? На каждый пакет у нас есть ряд систем обучений. Вы понимаете, что, точнее, давайте я вам скажу, что продукта, главным продуктом компании, то, что я вначале отметил, это образовательная онлайн-платформа. И там есть обучающие школы, обучение. Есть обучение для тех, кто на базике, есть обучение для тех, которые на стандарте, есть обучение для тех, кто на профи, есть обучение для тех, кто на vip пакете и вы можете пользоваться этим обучениями на том уровне, в котором вы находитесь. А если вы не можете это все покупать, без проблем, у вас есть замечательная возможность начинать с пакета Basic, плюс мы говорили, что это пробный пакет, это та возможность, где каждый человек может себя попробовать в этом бизнесе. И Приобретая одну линейку и одну матрицу, вы можете зарабатывать уже деньги. Вы зарабатываете деньги, вы можете на каких-то этапах оплатить, доплатить стандарт пакет. Если вы закрыли, допустим, первую матрицу, это означает, что вам не надо покупать уже вторую матрицу, потому что она автоматично уже открылась при предыдущем Слайду Я вам показывал, что есть четыре пункта, перед ними квадратики, которые кликаешь и переводишь деньги, покупаешь изначально. Если в Basic пакете ты прошел первую линейку, первую матрицу, то вторая матрица для тебя открылась. И за этот период ты еще деньги заработал. Ты можешь сам докупить стандарт пакет. Если ты изначально после Basic -а, решил сразу купить стандарт, то кликая на покупку стандарт, от этой суммы вычитывается 0,0021 и оплачивается только оставшая сумма и такая же ситуация такая же сцена с этими пакетами если посчитаете плюсуйте вот эти три пакета это делает сумма випа а сейчас я хочу раскрыть то что есть внутри этих пакетов вот оплата basic пакета у вас одна матрица и одна линейка Отсюда видно, сколько денег пошло у вас на то, что вы заняли место на матрице, и сколько денег пошло для того, что вы заняли место на, в линейке. Вот эти оплачен, окрашенные э, кружочки, это те, те именно те позиции, откуда вам идет выплата. Вы зарабатываете прибыль. Вы с каждого приглашенного зарабатываете 0,007, 0,007, и с каждой... Э, человек каждого партнера который пришел в ваш третий ряд вашей матрицы называем это финансовый ряд пришел на финансовый ряд вашей матрицы вы зарабатываете с каждого по 0,0014 общая сумма денег она определенная часть идет вам на кошелек а определенная часть идет для открытия новой матричного места плюс новой линейки деньги от вас не вычитывается деньги, э, то есть деньги у вас не забираются. <coughs> Пардон. Деньги у вас вычитываются для того, чтобы вам давать новые платформы для прибыли, потому что вторая матрица вам приносит два раза больше прибыли, обратите внимание. И вторая линейка, несмотря на то, что количество людей больше, вам приносит еще два раза больше прибыли. И вот этот результат. Прибыли. опять Определенная часть идет вам на кошелек, оставшуюся частью вам открывается третья матрица и третья линейка. Это аналогично повторяется. Когда вы покупаете изначально стандарт пакет, это означает, что 0.0315, когда вы оплатили, вы заняли сразу место в четырех матрицах в начале и в четырех линейках изначально. охват Диапазон охвата большой. Это и есть стандарт пакет. Та же самая 4 линейка и 4 матрицы. Вот обратите внимание. Можно сразу купить это. Можно купить 0021 и поэтапно к этому идти. Никаких проблем нет. Следующий это профи пакет. Вот стандарт пакет. 0,0315, то, что мы в предыдущем слайде посчитали. К этому добавляется то, что ниже вот этой линии. Это 0,01 бит, э, биткоин за бинар, 0,01 биткоин за дельту 1 и 0,0112 это за пятую линию. И получается у вас 5 линейка, 4 матрицы, 1 бинар и 1 дельта профи пакет за 0,0627 биткоинов. Здесь хочу отметить два, два момента важных. Первое. Это мне подсказал мой близкий друг. Точнее, человек, который на самом деле в этом деле большой профессионал, подсказал такую вещь. Человек зашел в свою матрицу с 0.0021, 21 долларами. Его прибыль сперва приходит на кошелек, а оставшаяся часть идет на открытие новой матрицы говорит а что если человек тот прибыль который ему приносит приходит сначала он сразу открывает этим себе вторую матрицу а та сумма которая должна была пойти на его открытие продолжает приходить на его кошелек и этим образом он увеличивает скорость закрытия этих матриц получается быстро приходит пакетом то есть, на самом деле, выходить на большие пакеты можно по-разному. Можно сразу купить изначально, тем более есть трейдбот, сразу VIP-пакет. Можно купить там Basic, постепенно работая, прийти к стандарту. Можно купить стандарт, работать с стандарт пакета. Обратите внимание, допускаем, вы купили стандарт пакет, вы одновременно заняли место в четырех матрицах и в четырех линейках. И вы пригласили 14 человек на стандарт пакеты. И то, не все вы сами пригласили, не всех вы сами пригласили. Двоих пригласили вы, по два пригласили они, и по два пригласили они. У вас, когда вы приглашаете стандарт пакеты, у вас не идет заполнение только одной матрицы. У вас параллельно сверху вниз заполняются все четыре матрицы и четыре линейки. Вы получаете по четырем линейкам. Я посчитал эту сумму. Вкладывая 0,0315 биткоинов, если по 10 тысяч курсов взять 315 долларов, то пригласив 2 человека, и они по 2, и они по 2, ваш прибыль составляет 6 раз больше. 6 раз больше. Конечно, это выгодно. И как только это у вас составилось, что нужно вам для этого сделать? Добавить часть прибыли, которую заработали, сразу перейти на VIP-пакет. И вот вам VIP-пакет, вот вам робот. Этапное выполнение работы. Если вы уж не можете даже покупать стандарт пакет, то я вам не рекомендую оставаться на basic пакете. До да, 0.0021 купили, зашли. У вас есть уже диапазон, чтобы заработать. Как только заработали сумму бинара или не дозаработали, хотя бы половину заработали, закрыли первую матрицу, закрыть первую матрицу с 6 приглашенными прибыль 0.007. Как только увидите, что у вас получается сумма бинара, сразу зайдите в бинар. Потому что все равно, когда вы зашли в бинар, изначально ваша эта сумма с VIP-пакета снимется. То есть вы все равно дважды это не проплатите. Почему бинар? Потому что бинар вначале дает как минимум дохода как матрицы, как Unilevel. А в дальнейшем он дает еще больше дохода. У вас идет с двух сторон работа. И почему надо бинар заходить быстрее? Кто в бинар заходит быстрее, тот и оказывается в начале, то есть выше всех. Если даже ваш спонсор зашел в бинар после вас, то вы будете его спонсором в бинаре. Вот этот фактор нужно учитывать, это очень важный момент. Дельта – это место, где придут на вашу структуру совершенно те люди, которые, те люди, которые вы совершенно не знаете. Это шанс. Конечно, есть смысл здесь занять позицию отсюда перейти на VIP пакет осталось только 0 ,00, 0 ,002. Это и это есть вот это последнее дельта 2 можно ее докупить или можно закрыть первую дельта и сразу перейти на вторую и у вас уже на руках VIP пакет у вас криптоноид вы роботом пользуясь вы делать себе дополнительный профит я вам показывал на статистике даже робот да, в 0, ,002, один биткоин, это сегодня тысячи долларов э, с, с процентом 50% прибыли. А в предыдущем слайде я вам показывал 963%. 50% прибыли он делает вам 12.83 биткоина. По 50 тысяч разменять, ребята, это делает 650 тысяч долларов. Конечно, кто-то может в это не поверить. Да это невозможно. Кто сказал? Математика говорит, что это возможно. Значит, шансы есть. 0,0827. И все. <с> можете купить сразу, можете идти поэтапно. Даже можете начать этот бизнес с 0,0021 биткоинов. Ничего страшного. Главное, чтобы действовать. <с> желаю вам успеха. Желаю вам счастья. Спасибо, что вы меня дослушали до конца. Особый поклон тем, которые до конца меня послушали. Я могу уверенно сказать, что проект Изи Бизи, он сегодня пришел в очень нужное время. Именно то время, когда идет развитие криптовалюты, именно в то время, когда эти хайпы людям надоели. Я разговаривал с одним другом, он мне сказал про Изи Бизи такую интересную фразу, он сказал, знаешь, что такое Изи Бизи? Это убийца хайпов, к чему я очень рад, согласен. Если этот ролик посмотрел наш партнер то я тебе желаю удачи и я уверен что именно в таком формате ты научившись разговаривать людьми объяснять информацию это тебе даст хорошую скорость и правильную стратегию Но Если этот ролик смотрит сейчас тот кто не в проекте смотрит думает или как там женщина мужчина неважно обращаюсь напрямую вам даже если так совсем откровенно тебе я думаю, что то, что это шанс, сам видишь, а вопрос денег тут вообще не обсуждается, потому что, ну если 21 доллара у тебя в кармане, тоже нет, но тебе, тогда тебе точно нужно заниматься бизнесом. Желаю успехов, удачи, счастья вам!